всем хорошего настроения у нас сегодня позитив шоу на тему мужчина и женщина в бизнесе мы с вами поговорим о такой интересной э, таким такой интересный вопрос у нас как мужчина и женщина ведут себя в бизнесе это могут быть разные подходы или одинаковые подходы э, похожи они или нет вот об этом будет разговор кто меня не знает, меня зовут Тамара Дуженко, я бизнес-тренер, финансовый консультант, кандидат экономических наук. И на самом деле, когда я познакомилась с нашей компанией Века, мне очень сильно понравилось то, что я могу сделать себе инвестиционный портфель и пользоваться инвестициями, и пользоваться им для создания своей безопасности финансовой, и, так сказать, улучшение своего финансового положения. И это очень здорово. Так вот, мы сегодня с вами о бизнесе. На самом деле, раньше считалось, что вообще бизнес – это сфера только мужская. И, конечно же, мы говорим о том, что очень много мужчин, было в бизнесе, преимущественно это были только мужчины, женщин практически не было. А когда женщины появились в бизнесе, то тогда не, не было такого, что разные какие-то стили, то есть об этом вообще никто не говорился. Говорили только о том, что профессионал или не профессионал в этой сфере, ну, в какой-то определенной. Да? Но на сегодняшний день, если мы обратимся к статистике, а я привела вам данные Минэкономразвития на конец 2019 года, и на самом деле в России более 6 миллионов субъектов малого и среднего бизнеса было на конец 2019 года, и при этом треть из них возглавляли женщины. Это около 2 миллионов. И на самом деле женщин, которые сегодня управленцы, руководители, директора, владельцы бизнеса, их достаточно много. И если раньше эксперты говорили, что у нас присутствует одинаковый стиль в руководстве, да, то, ну или вообще воздерживались от этого вопроса, то на сегодняшний день говорят, что стиль, в общем-то, разный это просто разный подход, это не то, что кто-то лучше, а кто-то хуже, это просто говорит о разном подходе, и вот этот момент нужно понимать, почему, потому что на самом деле... На каких-то позициях, допустим, вот директор набирает команду, директор набирает в руководство людей. И, конечно же, здесь интересно, как лучше, какую позицию лучше отдать или предпочтительнее отдать мужчине или женщине. По своему складу характера, по стилю, по взаимодействию с людьми. То есть вот эти вот моменты на сегодняшний день, они стали учитываться. И мы об этом сегодня с вами поговорим. Здорово, у нас очень много городов и стран на связи. У нас есть Прага, у нас есть Москва, конечно же, еще да, присутствует. Я всех приветствую. Итак, значит, какие вопросы мы сегодня будем с вами разбирать? Вот на момент старта на момент начала, то есть мы решили с вами начать бизнес. А будут ли у нас здесь разный подход или не будет? Будем мы, ну, как-то ориентироваться на то, что женщина у нас возглавляет бизнес или нет. То есть вот это вот мы посмотрим, да? чем руководствуется мужчина-женщина в подходе в своем, да, ну и какой стиль управления, потому что об этом сейчас пишут, об этом говорят, и стиль управления играет, конечно же, свою роль, то есть в какой команде вы оказываетесь. И все стили на самом деле, они интересны сами по себе, и здесь, конечно же, важно понять, что вам ближе, да, что вам по натуре ближе, и это важные такие моменты, потому что, когда мы начинаем бизнес, и неважно какой, большой или маленький, мы всегда говорим о том, что очень много временных затрат на это дело уходит, и понятное дело, что вот с временными затратами в данном случае... Женщине всегда немножко посложнее, потому что есть семья, есть дети. Есть, значит, ну, мужчина немножко попроще, потому что он сильнее входит в бизнес, у него, так сказать, побольше получается времени уделять работе. Но это исторически так сложилось, да. То есть и понятное дело, что нужно понимать, да, то есть вот временные затраты играют важную роль в бизнесе. Капитал, какой мы капитал вкладываем? И, понятно, эти моменты, они важны, то есть, как мы составляем наши планы, как мы, что мы хотим от бизнеса получить, да? И э, только в самом последнем моменте мы говорим о том, насколько будет везение или какая-то удача в бизнесе присутствовать, да, мы на это меньше всего э, внимания уделяем, ну, потому что, конечно же, все зависит прежде всего от того, насколько мы грамотно все выстроили и насколько мы грамотно смогли подойти к этому вопросу, к самому созданию бизнеса, да? Конечно, все мы хотим, чтобы наш бизнес, когда мы стартуем, когда мы начинаем, мы хотим, чтобы наш бизнес был успешным. И это самое главное в, во всем вопросе, потому что, ну, зачем нам не успешный бизнес, правильно? То есть он нам вообще, в принципе, в природе не нужен. Но а для того, чтобы наш бизнес был успешен, то мы нуждаемся в определенных навыках. Каждого человека, который присутствует внутри нас. Эти навыки человеческие, они нам, конечно, необходимы для бизнеса, просто они у нас по-разному будут проявляться в зависимости от нашей природы и натуры. И насколько мы ставим грамотно и правильно цели, мотивируем себя или не мотивируем. Но даже цели мы ставим по-разному, потому что женщины больше загадывают желания, а мужчины более жестко, конкретно выставляют свою цель и намечают пути достижения этой цели. Значит, мы несем ответственность. И вот это очень тонкий такой момент, потому что взять на себя ответственность, причем погрузиться целиком в работу, ну, это вот очень важный навык, который необходим буквально каждому бизнесмену, и... Мы об этом, конечно же, помним и понимаем, что бизнес займет у нас достаточно большую ответственность потребует с нас, потому что мы уже будем отвечать не только за себя, там, за какие-то свои действия, но и за действия целой команды, целого большого предприятия. Значит, вопросы, насколько мы умеем коммуницировать с людьми, насколько мы хотим изменяться, самообразованием заниматься, это тоже очень важные навыки, потому что вот, допустим, люди, которым, скажем, не нравится взаимодействовать с людьми, но... Скорее всего, им будет очень тяжело в бизнесе. Я просто однажды в туристическом бизнесе очень долго работала и стояла у истоков, и вот однажды присутствовала при совершенно случайно оказалась при разговоре, когда мы провожали огромный рейс, там было очень много туристических компаний, и в одной туристической компании девушка, значит, провожает своих туристов, вот она их проводила, ну, то есть мы все раздали там документы и так далее, обо всем поговорили, и она, и она говорит ну, своему коллеге, говорит, я их так ненавижу, они поехали отдыхать, а я типа здесь осталась, и меня это так резонуло, думаю, а как же работать тогда в бизнесе, если ты не умеешь коммуницировать или не любишь коммуницировать? То есть, наверное, такие вещи, ну вот вообще, как бы для себя нужно поставить изначально. А я готова что-то делать в этом, да, продвигаться, есть у меня такой навык или нет, я считаю, что это очень важная задача для каждого бизнесмена, который собирается идти в эту достаточно такую, ну, сложную стезю, да систематически действовать, да, то есть как мы действуем и умеем ли мы делегировать полномочия. Вы знаете, когда мы выстраиваем какую-то систему и начинаем, да, свои действия, начинаем свои действия в предприятии, то здесь вот я тоже, когда, значит, была в туризме, тоже столкнулась с, такой, с таким вопросом, то есть люди говорят, я, я очень хочу путешествовать, я там очень хочу, мечтаю туда-сюда съездить, но как же я оставлю свое предприятие? И вот э, с этим вопросом, э, я его потом взяла тоже, э, так обработала, потому что этот вопрос очень интересен, когда мы свой тайм-менеджмент выстраиваем. Но вообще он очень важный, умеем ли мы делегировать, потому что если ты все берешь на себя, то получается, что на тебе буквально все катаются, то есть ездят. Ну, ты же делаешь, ну и делай. Это может быть и со стороны коллег, и со стороны, так сказать, просто предприятия, если ты руководитель. Потому что на самом деле, вы же знаете, что есть такая поговорка, кто везет, на том и едут. Поэтому вот здесь правильный вот этот вот подход делегирования, он очень важен. И этот навык вообще, присутствие этого навыка внутри будущего бизнесмена. Как мы относимся к доходам, к своим, умеем ли мы что-то с ними делать, накапливать, реинвестировать, вкладывать, насколько нам это комфортно, умеем ли мы рисковать, мы же будем рисковать в том числе и временем, и деньгами, и своей репутацией, то есть готовы ли мы к этому, да, и еще такой очень важный момент, когда мы говорим о навыках бизнесмена, то вопрос конкуренции. И насколько твое предприятие, ты считаешь внутри себя, насколько твое предприятие уникально, где изюминка предприятия, потому что когда мы начинаем себя сравнивать с конкурентами, с другими людьми и забываем при этом, что каждый человек уникален. И вот эта уникальность, она начинает прятаться за призмой того, что у этого вот так хорошо, у этого вот так хорошо. И то есть ракурс внимания уходит на конкурентов, на тех людей, которые тоже ведут бизнес, а не на себя. А когда мы ракурс внимания на себя перестраиваем, то тогда у нас этот навык раскрывается в полном объеме, и мы видим, в чем же наше преимущество, и мы это преимущество начинаем транслировать, в том числе и в нашем бизнесе. Насколько мы умеем действовать по своему расписанию или по своему намеченному плану и действовать прямо сейчас, а не откладывать потом на будущее какие-то свои задачи. Ну и, конечно же, мы ориентируемся на своего потребителя, на главного кто хотел бы, так скажем, взять все, взять наш продукт, да, купить наш продукт, и мы в зависимости от его потребностей уже выстраиваем свои задачи. Это целевая аудитория, все вы прекрасно знаете, что прежде всего эта задача понять, какая у тебя целевая аудитория, тогда тебе будет гораздо проще. Ну и, допустим, у нас эти навыки все есть, у нас все это прекрасно получается. И тогда а, нам лучше всего ответить себе на вопросы, на определенные вопросы, а, потому что у нас, допустим, есть навыки, есть уже идеи, мы уже настроились на бизнес. А теперь мы отвечаем на вопрос: а решится нам на бизнес все-таки: а, будем ли мы что-то, свое предприятие открывать или нет? И вот эти вопросы я вам специально написала, потому что они на самом деле а, очень серьезные важные, и на них лучше всего ответить себе и обязательно честно. То есть насколько я готов взять ответственность о том, о чем мы только что говорили, ответственность целиком взять, насколько я готов решать сложные задачи, насколько я амбициозен и готов, так сказать, продвигать свои, свои вот эти идеи вперед, да? насколько я буду себя ощущать, вот у меня будет собственный продукт, который я создам или там собственную услугу, да? готов ли я эту услугу продвигать. Нужно ли мне какие-то ориентироваться на то, что мне будут люди помогать принимать решения, или я все-таки как бизнесмен буду готов принимать решения сам? Если у меня партнеры единомышленники, это очень-очень важно, потому что когда мы начинаем, стартует наше предприятие, мы начинаем какой-то бизнес, то, конечно же, важный вопрос... А есть ли те люди, которые нас поддерживают, поддерживает ли нас семья, поддерживает ли нас муж там или жена, Поддерживает ли нас другие люди, готовы ли кто-то идти за нами. И вот, допустим, значит, мы готовы рисковать, мы уже готовы даже складывать сбережения свои, вкладывать в бизнес, и мы на все эти вопросы ответили, да, у нас есть все эти навыки, и так мы готовы рискнуть. С чего мы начнем? Конечно же, мы начнем с того, чтобы нам научиться э, грамотно все это сделать так, чтобы наш бизнес был успешным. И, естественно, мы посмотрим на наше внутреннее состояние и мышление, как мы относимся к деньгам. Ну, у меня было несколько зарядок, я говорила о э, мышлении миллионера, это очень-очень важно, потому что мышление и отношение к деньгам, э, это не только то, как мы хотим накопить эти деньги, а то, как мы хотим их значит, приумножить, как мы хотим, не просто, опять же, сохранить, а именно сделать так, чтобы они начали работать дальше, и вы знаете, здесь я хотела бы рассказать об одной из своих ошибок, потому что я все свои сбережения, которые зарабатывала на бизнесе, я и вкладывала в бизнес, и все вот эти вложения были в бизнес, бизнес, бизнес, до того момента, когда вот у меня случился рейдерский захват, у меня я осталась без сбережений, я осталась без всего, потому что э, у меня все вложения шли в одном направлении, а на самом деле сегодня мы уже понимаем, что нужно делать э, много Всяких разных инвестиционных инвестиционные инструменты, которые сегодня нам представлены внутри нашей компании. Это вообще очень-очень э, хорошо. Обратите на это внимание, потому что э, наши задачи не только в, одно, э, в один портфель складывать, да, но и в разные. Вот у нас разные инструменты и, соответственно, огромный портфель инвестиционный внутри нашей компании есть. Ну и посмотрим, вот, допустим, мы все решились, да, то есть мы решились на то, чтобы начать предприятие. Ну и посмотрим, какие приоритеты выстраивают мужчины, какие приоритеты выстраивают женщины. Мужчины выстраивают более жесткие приоритеты по своей натуре. Они делают себе определенный вызов, да, я смогу, я победитель, я добытчик, я смогу это сделать, я крут, я э, смогу, ввести этот бизнес. Ну, то есть это обычные приоритеты, мужские, и ну, как бы это совершенно нормально, потому что это в натуре мужской, да? то у женщины немножко другой получается подход, она должна ощутить себя в этом бизнесе, то есть через себя, а как он будет реализовываться, а как я буду себя чувствовать, а как, значит, я, допустим, буду все это устраивать, и когда, интересно, когда заходишь в офис к мужчине-директору, когда заходишь в офис к женщине директору, они немножко разные, то есть стиль и подход разные, более такой суровый у мужчины, конкретный и более такой лайтовый, <с <с такой, знаете, мягкий где-то какие-то цветочки и так далее у женщины, это нормально, это вот такие вот стили, да. И э, женщина обязательно подумает, как я буду чувствовать себя в самом процессе, удобно ли мне будет продавать вот это, как я буду себя ощущать, э, как я это смогу запаковать, как я почувствую себя э, в результате всего этого. То есть это вот э, такой вот более мягкий стиль. Э, по натуре женской ну и соответственно причины открытия они могут быть как разные то есть они такие созвучные скажем у нас и у мужчин и у женщин они созвучные между собой они просто несут ну как бы немножко разный окрас потому что ну вот допустим мужчине бизнес достался по наследству, да, но женщине тоже же может по наследству достаться бизнес, ну, конечно, только, значит, берет или не берет, то есть я знаю очень много женщин, которые берут же, вот, бизнес по наследству и потом его продают, ну, по разным причинам, да, мужчина чаще всего, если он попал, ну, попал себе, вот, бизнес у него есть по наследству, он будет его продолжать делать, да. Ну и э, вопросы нужды, да, то есть необходимости какой-то. Допустим, там э, столкнулись с тем, что ну, скажем, нет возможности либо устроиться на работу, либо нет необходимости устраиваться на работу, либо нет желания идти по найму. Или человек просто ощущает, да, что вот, ну, нет у меня другого выхода, все, вот нужда пришла, то есть я создам себе бизнес свой, да. И мужчина легко идет на это. Он, допустим, у него есть внутри такое состояние, как предпринимательская жилка я это позвала да то есть вот допустим желание да желание я смогу и ощущение того что да я смогу и именно через это я смогу самореализоваться а еще это может быть какое-то состязание или какое-то соревнование с теми людьми, которые вокруг, допустим, него. То есть я тоже смогу, я, у меня будет предприятие аналогичное или там другое, но тоже успешное, и я смогу в нем реализоваться. У женщины, значит, то, созвучные, очень созвучные, я бы сказала, причины для открытия бизнеса, это когда, допустим, она хотела бы стать кормильцем семьи, да, ну, по разным причинам, может быть, так сложилось, может быть, она оказалась с ребенком, и ей нужно какие-то сделать выбор, да, и она понимает, что там ребенок, допустим, маленький, и не может устроиться на работу, да, то есть у нее есть единственный вопрос, это только самой открыть бизнес, это так называемая нужда, да. Может быть, какая-то идея, идея, естественно, может и у мужчины, и у женщины быть такая, что вот идея очень большая, и во имя идеи что-то начать делать, но вот этот вот стиль, подход, да, поменять мир, что-то такое, это вот присутствует часто на моменте причины именно у женщины, потому что при... Внести что-то свое, да, внести такую большую идею, с помощью которой может все измениться к лучшему. Значит, эта склонность такая женская, она вполне может присутствовать. Естественно, что причина открытия бизнеса может быть и такая, что женщине, допустим, не хочется какие-то правила, графики соблюдать, работы, потому что она очень хочет видеть, как растут ее дети, какие происходят изменения, и это тоже может ее натолкнуть на то, чтобы это было причиной для открытия собственного предприятия. Ну, какое-то развитие сделать внутри себя и для своей семьи это тоже э, больше женская. Э, самореализация, э, я поставила на последнее место, она присутствует и там, и там, естественно, то есть она есть, э, но женская натура, она все-таки больше во имя чего-то, то есть женская натура, она больше для кого-то, да, то есть для детей, для мужа, для семьи, для, для мира, то есть для... То есть, а вот самореализация, это все-таки немножко больше мужская стезя по натуре, по своей, да? Значит, естественно, что в данном случае и подходы будут разные, потому что вот мужчина более, поскольку он более жестко, всегда выставляет все, то тогда он начинает сразу, вот у него есть, допустим, ну что-то, какая-то ниша, на которой он очень хорошо себя чувствует. Естественно, что он на этой нише, и будет работать именно эту нишу, и будет продвигать, и замечательно, да, то есть mm -hmm. жесткое составление бюджета, просчет рисков, да, нанять профессионалов, то есть мужчина, если сам профессионал, он нанимает профессионалов, они создают команду, и чаще всего Мужская позиция – это, допустим, найти кого-то, да, какого-то ментора, своего учителя и к нему обращаться. А женская натура больше все-таки узнавать какие-то там, ходить по тренингам, то есть самообразовываться само и так далее. Вот это больше с женской позиции все-таки созвучно. И мужчина может себя еще и стимулировать, когда он, ну, бизнес начинает, да, это серьезный же вообще шаг. Значит, вот стимул может быть такой в соцсетях, но ну, это на сегодняшний день. Раньше мужчины просто друг перед другом заявляли, да, то есть я начинаю бизнес, все, я, значит, беру на себя эту ответственность, и по поэтому вот это вот прям... Ну, открытое публичное э, заявление о старте, оно еще сильнее является стимулом для того, чтобы начать. Женщина немножко по-другому на это дело смотрит, более мягко, потому что... Э, Составление бизнес-плана, цифры обычно очень часто женщин просто пугают. Я разговаривала с девчонками, он говорит, ну почему ты не, ты все просчитала, у тебя такой прекрасный бизнес-план тут составлен, все ты сделала, просчитала. Она говорит, а я просто напугалась вот этих цифр. И если бы я как раз не сделала этот бизнес-план, а просто бы для себя нарисовала, там просчитала, я бы уже начала работать. Но поскольку вот эти цифры, они испугали, а на самом деле у меня тоже была зарядка такая интересная. По поводу, значит, большие деньги, большие страхи. И вот эти вот, когда соизмерение идет цифр, здесь нужно обратить на свою самооценку, насколько я готов или готова для старта, потому что это вот очень важный такой момент, готова ли я принимать большие деньги, работать с большими деньгами и, соответственно, получать большие деньги, потому что бизнес – это, конечно же, о больших деньгах. И э, очень часто такой бывает момент, когда вот на, именно на старте женский подход это, э, ну, самостоятельности, хочу самостоятельности, да, это в плане, в плане того, когда женщина, допустим, э, долго сидит, скажем, с ребеночком, да, занимается с ребеночком и просит деньги, да, вот как, какой-то, ну, иногда так случается, что, особенно если ей дают поменьше, там, муж дает поменьше говорит, там, побереги там или остерегись, или там, и не могу тебе дать больше, у нее возникает вот это вот желание, ну, и подход отсюда, может быть, требование такое внутреннее самостоятельности, оно тоже может играть роль и складываться потом в скажем, в определенные, так скажем, рамки ее бизнеса. И женщины очень часто обращаются к самой себе и слушают свою интуицию. Мужчина меньше склонен к этому, а женщина, ой, я там боюсь, я там не буду да, делать. Поэтому женщины очень часто начинают свой старт, ну, так, с такого, знаете, с простого, да, то есть немножко вот здесь попробую, потом вот это вот попробую, да, то есть и легко переключаются. Если это, это не пошло, да, какое-то там маленькое мероприятие, следующее начну, а может быть вот здесь у меня вырастет большое предприятие, и я начну там свой бизнес. Такое тоже может быть, это больше склонность такая, больше женская. Значит, Разные стили управления. Я вообще хотела поговорить о стиле, потому что стиль – это вообще очень интересная такая вещь. И что такое стиль? Это система действий, конечно же. Система действий направлена прежде всего на людей, на работников, которые присутствуют в предприятии. И стиль направлен, стиль управления именно, он направлен на то, чтобы повысить результат – и быстрее дойти до э, цели, до бизнес-цели, основной своей задачи. И э, очень много на сегодняшний день теорий всевозможных по стилям управления. Но ну, они там разные, они присутствуют по-разному, да, и все они в том или ином виде э, основываются на одной классификации. Я вам привела эту классификацию, психолога Курта Левина. Он на самом деле очень красиво говорит о стилях управления. И вот эта классификация, она всегда присутствует в очень многих теориях, то есть в том или ином виде на него ссылаются и берут это за основу. Поэтому я вот эту основу как раз-таки и беру в стиле управления. Стиль управления трех кластеров. Значит, авторитарный стиль. Чем он характерен? Это когда власть сосредоточена в руках одного человека, то есть один руководитель, он полностью э, выстраивает методы, направление работы, значит общение с коллективом, он э, выстраивает это все более такое официально, более так, э, значит. Э, ну, жестко, я бы сказала, да, то есть мнение сотрудника в данном случае играет неважную роль, скажем, ну, на втором плане стоит такое, да, и этот подход, он на самом деле очень сильно законтролен. То есть человек контролирует буквально все движения сотрудников. И вот в этом стиле очень бывает проблематично как раз-таки человеку заняться делегированием, отдать кому-то какие-то полномочия, то есть потому что очень-очень жесткий бывает стиль. Не всегда, но вот такая линия прослеживается. Нужно ли говорить, что это сильно созвучно э, с мужским характером? Потому что более вот, а в авторитарном стиле чаще всего э, присутствуют мужчины, и реже практически очень мало э, женщин. А вот в демократическом стиле, наоборот, больше присутствуют, э, я бы сказала, женщины, либо такой тендем э, мужской-женский. Потому что демократический стиль – это когда власть сосредоточена уже не в управлении одного человека, а в управлении группы лиц. И эти люди, они всегда между собой значит, взаимодействуют, советуются. И у них есть такой коллегиальный какой-то орган, который принимает решения. Естественно, что этот стиль э, руководствуется, допустим, руководство э, обращает внимание на коллектив, на мнение да, коллектива. Учитываются мнения подчиненных очень часто. И э, вот в этом стиле э, чаще всего присутствуют женщины. Или, вот как я сказала, вместе, да, мужчина и женщина. Либеральный стиль. Ну, либеральный стиль, он вообще такой особенный, потому что это чаще всего, знаете, когда есть такое в бизнесе, это, допустим, когда руководитель, он... Не полностью руководитель, а нанятый руководитель, да, то есть над ним кто-то есть. Есть учредители, есть люди, которые его наняли, да, и вот он как бы дает инструменты для работы, но при этом этот человек значит, здесь может быть и мужчина, и женщина, в этом процессе меньше участвуют, то есть, как бы смотрит на все со стороны и только немножко корректирует вот этими своими инструментами в работе, да, то есть получается так, что он как будто посредник между работодателем, условно, да, между там учредителями и сотрудниками, и вот эта вот позиция посредника, она не позволяет до конца руководить, она просто-напросто, ну, более такой хаотичный, что ли, стиль, Управление, когда в коллективе любой человек может взять на себя роль руководителя, то есть принять какие-то решения и, соответственно, провести это решение там, через свое понимание, то есть вот, вот эти вот стили, да, ну и понятно, как они раскладываются если мы обращаем внимание на мужчин и женщин. И, соответственно, сильные стороны, сильные стороны которые мы выделяем в бизнесе, и вот э, те позиции, когда у нас, допустим, руководитель мужчина или женщина, мы тоже смотрим, да, кому лучше дать предпочтение, то есть у кого лучше получится. Это, это не факт, но, э, так скажем, э, вполне возможно, что это будет интереснее, да, и, э, ну, более, так скажем, э, для компании, для команды это будет намного-намного, э, возможно, эффективнее, да. Значит, ну, как я уже сказала, более холодный подход, расчет такой, конкретные цифры в бизнесе и осуществление контроля – это больше мужской стиль. И мужчина больше выстраивает продажи, покупки, то есть вот он прямо четко ориентируется, то есть создание продукта, как он будет продаваться – холодные звонки больше присутствуют, допустим, ну, то есть требования, чтобы создавались эти холодные звонки или ориентир на это, да, то есть и на прямые продажи. И чтобы эти продажи сочетались с тем, что вот новый продукт появляется, да, у женщины, у нее стиль все-таки идет через личное ее восприятие, больше это ее сильная сторона, ну так уж повелось, да, потому что женщине очень важно, чтобы ей дали обратную связь, а насколько это, как это, да, то есть вам подходит мой продукт. Ну, вот я такой пример привела Марике. Все, наверное, прекрасно знают эту женщину, которая создала сетевой свой способ реализации, и вот эта обратная воронка женщин, которые пользуются косметикой, которые дают обратную связь, да, они как раз-таки и говорят: вот эту вот выстраивают обратную воронку, которая необходима. И, конечно же, когда женщина в сетевом бизнесе, она себя, ну, проще, так скажем, чувствует, потому что она постоянно слышит и видит обратную связь. И здесь все, конечно, зависит от того, какое состояние, да, то есть внутри. Ну, вот если это конкуренция какая-то присутствует и женщина берется конкурировать, то вот, опять же, я об этом уже говорила, то здесь нужно уже смотреть, стоит ли конкурировать, может быть, стоит на себя обратить внимание и уже показать свой бизнес совершенно с другой позиции, потому что женская мягкость очень часто решает вопросы именно так, что, значит, она вдохновляет она вдохновляет мужчин и женщин на то, чтобы именно у нее покупался тот или иной товар или та или иная услуга и, соответственно, получает от этого удовольствие все, потому что когда с любовью что-то продается, да, то тогда этот товар или эта услуга наделяется особой такой силой, и, соответственно, людям обычно очень сильно нравится. То есть, когда вот ты создаешь это от души, то есть я вот, допустим, создавала какие-то туры от души. Но я их все писала от души, потому что мне очень нравилось сделать вот эту раскладку, как приехать, как уехать там, как поселиться и так далее, как лучше это сделать, как более выгодно это сделать то, конечно же, я получала обратную связь, люди оставались довольны. И вот этот вот стиль управления, он, естественно, проявляется на нашем восприятии, на характере, на мужском и женском. И мужчина более такой структурированный сам по себе, по своей натуре, то женщина, она больше ориентируется на, на каких-то людей, на какие-то конкретные выполнения задач, она так не структурирует обычно бизнес, и вот когда вместе они работают, то это, конечно, ну, шедевр, это обычно максимально хорошо сказывается на, и на предприятии, и на бизнесе в целом, потому что скажем, сориентироваться в задачах, как эти задачи выстроить, как получить результат, рассчитать все, спланировать. Это больше мужская сторона, да. но при этом дипломатичность ведения всего, да, получение каких-то дополнительных знаний через, через саморазвитие, стремление к развитию, приобретение новых навыков, и как это все вписывается в предприятие, это больше женская натура э, себя может проявить, да дружелюбное такое, поэтому коллективы, ну, мы уже проговорили, да, про это, то есть более команду хочется создать, а мужчина больше ориентируется на свою точку зрения, на свое понимание, на... и часто держит дистанцию между собой и своими подчиненными, а женщина, наоборот, максимально приближает людей, чтобы вот через дружеское общение сплотить коллектив. И, соответственно, разные, получается, атмосферы в коллективе. В данном случае они просто разные, потому что, ну, по-разному идет восприятие, да, то есть и там мужской стиль, он более такой мужской, холодный, и коллектив такой же, да, может быть, то есть жестко, Раз-раз-раз выполнили свои задачи, прекрасно. А здесь э, посидели, поговорили, подумали, да, это вот больше все-таки к женскому стилю, характерно, да. И э, если мужчине, как я уже сказала, не столь важно э, отношение, как он поступил, то есть он не будет, может быть, так жестко обращать на это внимание, и одобрение со стороны других для него не будет играть важную роль, то есть для женщины будет очень важную роль играть одобрение со стороны других людей. Это может быть другие руководители, или может быть коллектив, что она приняла правильное решение, да, что вот, ну так то надо было поступить, или одобрение со стороны коллег, или со стороны подчиненных, Вот такие моменты, они, конечно же, проявляются в бизнесе из-за разницы натур, из-за разницы характера. Ну и главное, еще раз, чтобы эффективность была максимально гарантирована, это, конечно же, сочетание вот этих вот подходов разных, оно очень ярко и говорит о том, чтобы все-таки в бизнесе, когда присутствует и мужчина, и женщина со своими стилями, со своими подходами, то тогда предприятие бывает наиболее эффективно и наиболее успешно, потому что там, где стоят жесткие цифры, жесткая конкуренция, воинственность, аналитика, эту позицию мужчины чаще всего занимают, да, значит, где стоит более такой, ну, я бы сказала, такой лайтовый подход, и когда выстраиваются не просто цели, а выстраиваются желания, и они более хаотичны, то это больше женский подход. И ее видение будущего, это, конечно же, через нее, ее саму, то есть она смотрит, как это будет восприниматься через любовь, через ее мечту, через ее желание и, соответственно, обращает на это внимание. Ну и я уже сказала, что поскольку женщины через душу, через сердце чаще всего выстраивают, они очень сильно, допустим, вникают, не просто вникают, а вот как бы держат этот бизнес и через себя его настолько пропускают очень часто, что... Иногда, значит, это воспринимается как вот, как такая большая своя личная семья, и не дай бог там что-то такое происходит, женщина будет больше переживать, чем мужчина, и больше будет стараться поменять ситуацию, нежели вот мужчина, допустим, раз и поменял, допустим, там сферу, или там людей, которые что-то не смогли там сработать и так далее. Да? Ну и естественно, что если мы берем сегодняшние стили продаж, то в сетевом маркетинге женщин больше, да. если в любую сетевую компанию прийти, то там больше можно увидеть женщин, нежели мужчин, потому что вот этот стиль бизнеса для нее, он ну, привлекательнее. Она всегда видит и слышит, что же получается в ответ. И, значит, мне еще, знаете, я вот такую штучку нашла, да, мужской взгляд на женский бизнес. Ну, такую шуточную вам хотела рассказать, потому что многие мужчины... Ну, просто мужчины пишут о женском бизнесе, как женщина в бизнесе, да, как она присутствует в бизнесе. И вот такую вот нашла, значит, интересную вещь, когда мужчина говорит о том, что, знаете, что, а женщинам легче вести бизнес. И я говорю сейчас вам, это все разложу, чтобы вы четко понимали, что, а женщинам вести, почему-то, бизнес легче, да. И вот э, мужчина, значит, делится своим восприятием. Он говорит, бизнес ⁇ это общение. Ну да, там мы не возражаем, очень много бизнесов, все они выстроены в том или ином виде на общении. А кто ведет переговоры, кто больше умеет? разговаривать, кто больше любит разговаривать, ну, конечно, женщины, да, женщины от природы просто больше любят, они более общительные, да, поэтому им легче, чем мужчинам, говорят мужчины, хотя это тоже очень-очень спорный такой момент, да, мужчины отмечают, что очаровательная женщина, когда ведет переговоры, а на другой стороне находится мужчина, то очень часто, что она, так сказать, выиграет этот, эти переговоры, и все будет сделано так, как она хочет да, в этих переговорах. Ну, потому что она применила свое очарование, отмечают мужчины. Говорят, вот так вот, и вот в этом плане женщинам прямо легче якобы вести бизнес. Очень часто мужчины и женщины садятся за стол переговоров, чтобы и с той и с другой стороны были и мужчины и женщины. Тогда вот это все уравновешивается, и сам подход становится более такой ну, лояльный к друг другу, и уже более спокойно проходят переговоры, даже если там какие-то сложные такие моменты, которые тяжело обсуждать. И значит дальше, значит, мужчина говорит бизнес это креатив, да, ну, нам постоянно приходится что-то придумывать, изобретать, да, мы хотим, чтобы наше предприятие было лучше и как бы интереснее было, да, и какая-то вот там штучка присутствовала. Ну, и если с точки зрения данных мужчин, мужчина говорит, значит, что женщина по своей натуре, она более созидательна. Если она более созидательна, то тогда она именно придумывает вот какие-то фишки в бизнесе, а, соответственно, ей проще. Опять проще. С другой стороны, значит, если мы возьмем... Вопрос цифр, да, я только что проговорила, что аналитика – это, конечно, мужская задача, лучше получается у мужчин. А мужчины на это могут посмотреть по-другому. Они говорят, а вы вот, знаете, а бухгалтерами работают женщины. И именно женщины э, внимательны к деталям, к цифрам, они очень внимательны к этому. Ну да, конечно, а что тут? Мы как бы не скрываем, что бухгалтеров, женщин очень-очень много». Поэтому, именно поэтому мужчины отмечают, что женщинам проще, потому что они более внимательны. Но я бы не сказала, что женщины более внимательны, потому что на самом деле очень много знаю директоров мужчин, которые очень-очень внимательно и гораздо внимательнее, чем женщины, и читают договора от строчки до строчки, внимательно просматривают какие-то там нюансы, более внимательно просчитывают цифры. То есть если женщина может там, ну, сориенте вот она видит как бы канву, да, и, и все это нормально для нее. А мужчина будет прямо вот каждую строчку изучать, и это здорово на самом деле. Я вот считаю, что это очень-очень хорошая такая, такой навык и всегда его беру за основу прям вспоминаю когда мужчины об этом говорили если мне нужно какой-то договор заключить особенно сейчас их очень много там договоров оферты все это в интернете и, соответственно, смотришь и думаешь, нет, надо, надо все-таки прочитать, потому что э, правильно ли я поняла, правильно ли я это усвоила. да? Я всегда вспоминаю вот, э, мужчин, которые делились информацией, э, которые вели бизнес и говорили, внимательно изучайте документы. Очень-очень важно. Я бы сказала, что это больше все-таки мужская такая привычка. Да? Хотя вот, ну, мужчины могут по-другому на это реагировать. Да. значит бизнес это эмоции и драйв говорят мужчины а женщины все-таки чаще могут там впадать в истерики, в слезы поэтому вот она значит пишет да то есть мужчина ну поплакала там значит подумала да и это самое пришла к нужному результату да вот то есть и дальше движется к успеху. Ну, немножко поплакала, ну и что, а дальше движется к успеху. Вроде как ничего страшного и не произошло. Ну и вот мужчина отмечает такой бонус, такой самый большой бонус в женском бизнесе, если именно женщина ведет бизнес. Они говорят, ну а вообще вот самое такое, если, ну ничего не получается, результата женщина добиться никак не может, она уже там и на переговорах, и всяко, но ну, результата не получается, а ей обязательно, вот это надо любыми, так сказать, способами получить тогда она включает режим блондинки или режим дурочки, и проблема решается. Это вот такая, ну, такой шуточный взгляд, такой, такая шутка, я бы сказала, но такое мнение мужчин на женский бизнес, такой тоже может быть. И на самом деле просто мы говорим о том, что разные характеры, разное восприятие, жизни, разный стиль, он, естественно, складывается, сказывается на бизнесе. Я именно об этом и хотела вам донести, поэтому смотрите, когда вы будете вы руководитель, когда вы значит, набираете команду, когда вы начинаете взаимодействовать с людьми. Посмотрите, чтобы ваш стиль, ваш стиль руководства и стиль того человека, которого вы приглашаете э, на, там, на конкретный кусок работы, чтобы он э, сочетался э, с той задачей, которую вы ставите перед человеком. Это очень важно, то есть это можно всегда спросить, об этом можно всегда поговорить. И... Э, Почувствовать это, постарайтесь почувствовать, чтобы вот человек был на своем месте, это очень-очень важно, и мужчина это или женщина, главное, чтобы человек был на своем месте, и тогда максимально... Тогда максимально мы получим результат, именно тот, который нам нужен в целом на всем нашем предприятии. И наше предприятие будет особенно успешным и будут, будут очень хорошие результаты. Я вас благодарю за участие. Пожалуйста, откройте чат. И... Пожалуйста, задавайте вопросы, говорите, пишите, что вы думаете по этому поводу. Спасибо вам большое, да, вижу, Леночка, благодарю вас, благодарю, я рада, что вам понравилась информация. Информация такая, знаете, ну вот я ее попыталась, так сказать, дать в том виде, в котором я вижу сама, потому что я как женщина стояла у руля, бизнес у меня был очень большой, предприятие было очень большое. И, конечно же, когда, допустим, мы сидели все вместе, вот директора туристических компаний города Новосибирска, у нас был такой пул большой, ну он на сегодняшний день тоже есть, Значит, пул директоров и вот эти вот стили, проявления вот это, оно прямо, так сказать, ну, было, да, видно, то есть как-то проявлялось. И здесь мы находили, всегда находили общий язык, всегда находили тот грамотный путь, который был бы интересен и всем, буквально всем предприятиям города. Вот э, та информация, которую мне хотела с вами поделиться, я очень рада, что вам понравилось. Э, еще, может быть, какие-то вопросы есть? Да, да, разница, конечно, есть. Э, разница есть. Просто это разные стили, да. И вот это вот нужно как бы понимать. У меня просто есть такой курс для девчонок. Бизнес на каблучках. Я, соответственно, ну, больше говорю о женской энергетике в бизнесе, когда она присутствует. Мы вот, значит, получается, что мы делаем свой бизнес в том ключе, в котором мы это чувствуем, да, и вот нам, опять же-таки, очень-очень важно, конечно же, занять свое место, каждому из нас занять свое место так, как мы это ощущаем внутри себя. Здорово, здорово, я очень рада, благодарю вас и за отзывы, и за то, что вы пишете я думаю что вопросов нету да судя по всему вопросов нету значит я тогда тушу нашу запись выключаю спасибо так всех благодарю